Кто-то мне сказал, что я похож на Калсона. Это комплимент. Да, потому что он такой же веселый. Слушайте, ну классный герой. Позитивный, веселый, эге-гей. -э -э -э -э. В общем, наш, даже чувак. Так вот, я выстрогал из куска березок акселератор. Меня забрали, но потом выручили. Сейчас мы пожужим немножечко. Главное, да -да -да -да. чтобы нам пальцы не подрубало. О, О! точно, двумя. А может, я шпагату могу сделать? Не надо. Смотрите, я с ним прямо акробатический рукодром могу могу это, скакать. Эх, слушай, классно. Жалко, что ветер дует, можно было полетать сейчас. И вот я делаю выравнивание, и вокруг кресты, кресты, кресты. сел на кладбище, друзья. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, что у нас есть. Вуаля! Как вы думаете, что это? Это паромотор. Вообще, это летательный аппарат в автомобиле. Вот, вот здесь лежит летательный аппарат. И я сейчас хочу снять вам ролик, в котором максимально подробно расскажу, как на такой штуке можно, что на такой штуке можно делать и вообще как она появилась. Познакомьтесь с Владимиром. У него есть паромотор, велосипеда, куча всего. Рассказывай. Любитель авиации с детства. У меня есть разные лицензии, есть частного пилота. Есть ультралегкие, ультралегкого летательного аппарата, и в частности промотора И вот парамотор имеет такую особенность, можно его закинуть в машину и поехать путешествовать. И летать где захочется. И летать где захочется. Транспорт такой вот. Еще велосипед... на велосипеде, кстати, можно на велосипеде кататься с промотором теоретически. На лыжах я точно катался, это вообще страшная штука, промотор лыжи. Сколько весит твой летательный аппарат? Володь. чуть больше 20 килограмм пока он будет собираться, друзья, я попробую вам рассказать о собственном опыте моторном. идея летать с моторчиком за спиной она еще и карсуну приходила и когда я начал летать на параплане в 1994 году ну это уж сколько уж лет назад-то много очень 27 первым делом ну, я купил параплан и осенью я решил приделать к нему моторчик для того, чтобы летать слабый-слабый ветер. Потому что на холмах, где мы летали, вот если ветер был 3-4 км в час дул, еще можно было парить. А как только он был меньше, уже парить было нельзя. Но очень хотелось. Я подумал, что если я на спину повешу бензопилу «Дружба» с моторчиком, то вроде как по расчетам можно было бы парить. И я собрал. Я ну, за зиму на каникулах после первой сессии сделал деревянный винт в авиамодельной лаборатории метровой. Посчитанный как раз под эту бензопилу. Сделал из обруча там для вот этого... Кручение, защитное кольцо. В общем, мотор был почти готов, но не совсем. Знакомые еще одни собирали мотор, но уже по более мощно на основе какого-то мотоциклетного двигателя. И они предложили мне быть летчиком-испытателем. Ну, вам надо понимать, что я согласился с превеликой радостью. Вот. И дальше вот эти ощущениями На меня нацепили такую хрень, она весила килограмм, наверное. Вот этот мотор сейчас, наверное, в два раза легче, чем... Ну, не в два, а в полтора, чем то мотоциклетное чудовище редуктора там не было винт приводился напрямую я помню что я и, и эта штука не летала с места она не взлетала то есть нужно был холм чтобы вот все-таки как-то немножечко держаться в воздухе я хорошенько так сказать разбежался с холма с мотором вместе взлетел ну и дальше вот это ощущение что ты летишь ветра нет там слабый слабый и вот как раз ты летишь вдоль холмов и все и оно вот летит надо понимать, что картинка в этот момент была вот такая вот, то есть я ничего не видел, у меня, меня, так, вибри... у меня так все вибрировало, что <смех> разбывалось зрение. Вот такой был первый мотор, первый мой полет с мотором. А потом этот мотор улучшили, поставили редуктор, и второй мой вылет был зимой на Харьковском водохранилище на Салтовке. Я бежал метров, наверное, 30, мотор весил 36 килограммов. Я взлетел на нем, но скороподъемность была такая, что когда я пролетел все водохранилище и долетел до противоположного берега, высота была всего 5 метров, ровно с высоту обрыва. Вот, мне пришлось срочно приземляться к рыбакам, они были дико счастливы, на таком ушел. Но потом моторы совершенствовали, следующий мотор сделали так, что на нем можно было уже гонять над садами коров, где он как раз заглох, выбежала бабушка, Пастух этих коров меня гонять. А я их кого спросил: Это аэродром бабушка. А это действительно был аэродром еще нашего Харьковского авиационного института. Ну, какой-то там, понятно, что уже давно он закрыт. Но когда-то там был аэродром. Ну, бабушка ретировалась. Все становилось лучше и лучше. Но потом начались импортные моторы. И они летают, ну, фантастически. Вот такая краткая история. Это я больше трындел, чем мотор собирали. Вот он готов к полетам. Я посмотрю, сколько он весит. Это рама из нержавеющей стали тонкой. Ну, смотрите, одной рукой я его спокойно поднимаю. Там бензин есть? Нормально. То есть моторчик не тяжелый. Сделан он аккуратненько. Мне вот, в принципе, нравится. А кто изготовитель Володь? Рама сделает один производитель, который делает индивидуальные эти рамы. Заказ аккуратненько, не спеша. И я очень доволен. Макс, как тебе штука? Макс, расскажи. Винт, винт э -э, российский. Один раз я сел на вынужденную рядом с Бодо-Провансом. Вот, друзья, понимаете теперь, что полет с мотором, как и полет на самолете, всегда должен производиться так, что ты должен понять, где сядешь. То есть, вот летишь, и лететь так, что внизу посадки нет, так нельзя. Потому что мотор, штука такая, может в любой момент остановиться. А планер, например, если у него есть высота, он там чем останавливаться потому что мотора нет поэтому но мотор полеты с мотором это свой кайф уж поверьте мне я с мотором много налетал я потом на моторе участвовал в соревнованиях это был там 99 год 2000 год 2001 год выиграл там не знаю, это как как называлось ну можно сказать уровня чемпионата россии потому что это были самые крупные соревнования э, в тот момент в российской федерации потом я меньше стал летать на моторе то есть какие-то показухи еще что-то но в целом рекламу катал очень интересная штука не люблю долго летать потому что скучно то есть жужжишь там ну вот реально полчаса на моторе этого так как так так же как и на самолете то есть если цели нет какой-то то в принципе ты, у тебя нет игры с природой. Ты жужж, жужж, жужж, пока керосин есть. Ну а вот как раз в другом можно там залезть куда-нибудь на какую-нибудь горочку, когда погоды нет, в стиль, посчитать листочки на всяких елочках. Там свое удовольствие. Да, Володь? Да, Тебе мне, нравится? Обожаю формату. Кстати, Игорь, вопрос такой он засыпал. Карлсон, он же больше вертолет, чем парамоторист, да? Ну Карлсон, если так почитать, он вообще летать не должен. Там реактивный момент винта, нечему компенсировать. почему бы его не закручивал. Ну вот, это известно. потому что он махал всегда одной рукой. Одной рукой? А, вот точно. Если одной рукой махает, то его не закрутит. Ну, спасибо, Володь, за находку. Отлично. Ну что, сейчас мы пожужим немножечко. В нашем городке, в принципе, жужжать нельзя. Потому что, ну, городок, тут все тишина. С другой стороны, мы используем, допустим, электрические газонокосилки, пилы, и у нас постоянно тишина. Но соседи, бывает, заведут вот эту вот бензогазонокосилку, и это ужас-ужас-ужас. Поэтому, я думаю, что если мы вот эту газонокосилочку заведем, на 5 минуточек никто у нас не обидится. Погнали! Забыли, друзья, одну деталь. Карабинчик. Поэтому... Как всегда, как, как человек, который много летает, улетал с моторами, скажу, что на поле ящик с инструментами, в принципе, желательно. Вечно что-нибудь надо капельку подделать, но ну, немного. Бывало так, что мы по полгода летали, ничего с этим мотором не делая. А бывало так, что там, то, то не работает, то это, то не заводится, то заводится, но не так. Ой, у меня над городом Петрозаводском как-то отвалился глушитель на показухе. Я летал на праздник знаний на 1 сентября, и вот был не такой глушитель, как здесь, красивый. Видите, здесь все высококультурно сделано. Видите, на, на таких резиночках, подушечках. То есть здесь все сделано правильно. А я летал на моторе Соло 210, у которого глушитель тупо прикручен к мотору. Естественно, там что-нибудь да отвалится. И вот он отвалился, разнес мне винт. И дальше я пошел на вынужденный. У меня было два варианта над Петрозаводском. На, э, набережная нельзя было, потому что была куча детей гуляющих. Я рассчитывал на озеро, на берег озера маленький в лесу. Или стадион. На стадионе был матч. Я понял, что я не сильно обрадую там футболистов, если я к ним сейчас приземлюсь. Поэтому пришлось на, ста... на озеро. А у озеро я зашелся с берега. Озеро было небольшое. Пруд на самом деле не озеро, пруд. И вот на этом пруду там тоже какие-то бабушки бегают. Женщины с колясками, дети. Но они компактно сидели в одном месте, а второй берег был свободен. И вот на этот берег я и рухнул. Ну, приземлился аккуратно. Что вы думаете? Через... Пять минут приехала милиция тогда еще, потому что бабушка сразу же первая позвонила, сказала, что шпион к нам приземлился, заберите его быстро. Представляете, какая скорость реакции? Меня забрали, но потом выручили. Так что летайте всегда так, чтобы можно было куда-то приземлиться. Этот мотор за вчерашний день я перекинул, то есть он был у меня на ремонте, я его поставил. Я его полностью, можно сказать, собрал с нуля, так что неизвестно, заведется он сейчас или нет. Так что считайте, что у нас... За, за, за, за, заводка в прямом эфире. А ты будешь его заводить не на земле, а уже на плечах, да? После увиденных отрубленных пальцев я завожу только на спине. Вот, посмотрите. Это, кстати, вопрос в том, что я заводил... Я бы, например, сейчас подошел бы, так уперся рогом, завел бы. Но человек абсолютно прав. Володя, респект. Я... Топим за безопасность. Нет, нет, я тоже раньше заводил, а потом да? мы летали в Марокко. Я увидел фаланги пальцев, костей, и после, после этого я завожу только на спине. Берегите руки. Сеня, береги руку. Володя, молодец, зачет. Здесь можно дуть везде. Это уже хорошо. Да? Да. О! Хе -хе. Выгля... Вот о, Слушайте, если бы знали, сколько я обычно с этим мотором. И так его, и, с... и вот так вот. И... А тут раз, все. Без... Без стартера главное. У меня все моторы последние были с электростартером, потому что мне дико ленился заводить. Но если так заводится, так и нужен электростартер. Эта схема очень приятная, друзья. Центробежное сцепление. То есть, когда мотор еще прогреется, у него немножко упадут обороты, сцепление перестанет схватываться с винтом. И можно будет... Это очень удобно, потому что ты на параплане можешь стартовать. Было куча случаев, когда, допустим, на меня сверху падало, э, падал параплан... Ну, не... На учеников моих падал параплан. На меня однажды падал... Э... Друзья, я на этой штуке полечу, наверное. Тряхну стариной. Прям вот... Прям вот услышал звук «Хочу». Хочу, хочу полетать на этой штуке. Завтра с утра. Сейчас мы на планере пойдем летать. Время уже сейчас, термичка. А завтра с утречка подъем в 6. Макс, ну как тебе мотор? Макс, полетишь на такой штуке, Макс? А? Не? Да такой нет. Ну вот, Макс, вы говорите, что безбашный ребенок растет. Видите, он на планере-то на параплане, да, на моторе пока думает, ну вот подожду я чуть-чуть. На самом деле, если... Соблюдать определенные правила безопасности, эта штука, ну, крайне надежна и безопасна. Пок. Ну, вот видите, винтик чпунь. По инерции останавливается. Рад, что мои инженерные способности оправдались. Да? Ну, слушай, ну, работает классно. Мягенько, и главное, так завелся с первого раза вообще. Я, я завтра потестирую. Обязательно и расскажу. Правда это вот, что можно вот так вот так двумя пальцами завести или все-таки преувеличение? Ну-ка, ну-ка, вот прям двумя вот так вот. <и> вот. <и> да. Чуть -чуть, главное, чтобы пальцы, не, главное, да, чтобы да, да, нам да. пальцы не подрубало. О, о, точно двумя. <свеч> Слушайте, кайф! <связать> я, я уже хочу, я, я, друзья, это не рекламное видео, потому что не, у меня нет моторов, ну там школа моя их, допустим, может и продает, но вот ну, я в этой теме сейчас не участвую, я на планерах больше летаю. Но <связать> кайф, может я и возьму какой-нибудь мотор осенью пожужжать, прикольно. Я все забыл, друзья, на моторе не летал, лет, наверное, 12. Ой, да нормально, отлично, не тяжелый. Корот... Кстати, и на спине... Лежит очень приятно так, друзья. Чемпи Чемпионаты выигрывал по парамоторам, но видите, давно не в теме. Ух, Василию. О. Уварову. А как она работает? Од Одна пальцевая. Одна пальцевая. Вот так. Она, он... э -э друзья, вот то, что могу точно порекламировать, вот, вот такая ручка. Действительно, вот то, о чем когда-то я мечтал, потому что обычная вот эта вот такая, а тут, смотрите, Вася какую классную ручку сделал. Действительно, очень удобно. Но она такая не продается. Ну, может кто-то другой делать продается? Ну, похоже есть. Очень удобно. То есть вот, вот, вот так вечно здесь вот это вот что-то там это путалось, еще что-то пальцем вот так. Рум-рум. И в носу можно ковыряться тоже. Да. Друзья, те, кто хочет научиться летать на промоторе, надо будет сделать ролик про это, про это. Учил я много. Видите, все забыл сам, но учил хорошо. Основное, что я помню из промотора то что самую большую глупость, которую делают люди, которые пытаются взлететь с мотором, это они наполняют купол, вот так вот раком нагибаются, дают газу, э -э -э -э, и пытаются в землю войти за счет тяги двигателя. Первое, чему нужно научиться на моторе, это лежать на тяге. То есть у вас сзади опора, вы должны научиться газовать и лежать вот так, откинувшись назад практически под 30-45 градусов. И как только вы это сделаете, следующая фаза, вы уже поднимаете крыло, спокойно с ним все разобрались отклонились назад не вы должны разбегаться вот так ногами вот так вот вы должны просто вас должна разогнать тяга мотора все а вы должны так Ты, тык может по-дурацки немножко но переставлять ноги понятно Фух. так от винта сказал карлсон кто-то мне сказал что я похож на карлсона это комплимент да потому что он такой же веселый Погнали. Так, а где кнопка глушит? Как его выключить? Ага, понял. Так ты отойдешь от машины? Какой? А Да что будет она застрахована? Да, да, тоже. Ой, давай. О! Я не знаю, это треть газа наверное, какая-нибудь, четверть. Ну, да. Это чума, это просто по весу, по весу, да? Не, ну для... ты понимаешь, когда ты взлетал на Харьковском, на Харьковской Салтовке 27 лет назад с мотором, который весил 35, а тяги давал столько, что я за все водохранилище 5 метров высоты набрал. Фу. Это кайф. Это стальная рама все-таки, а если из Титана это вообще будет. Честно говоря, вот эти все спрыгания вокруг Титана, могу сразу сказать что я летал на том на том эксплуатировал титановые обычные рамы титан и тот из которого варят рамы обычные это настолько он мало отличается от нержавеющей стали нормальной тонкой что смысла большого нет там небольшая экономия а вот ремонта проблем с ремонтом титановые рамы намного больше чем с нержавейкой. нержаейка легко варится там полуавтоматом можно, если что Ну, вот так вот, я бы все в гараже, вот у меня стоит автомат Который варит нержавейку, поэтому Если я себе буду раму брать, я буду брать из нержавейки Несмотря на то, что титан вроде как Круче, а еще лучше можно взять Раму, бывают рамы там из карбона Современные там, которые Там заменяемые лучи, там, ну это, ну, это все Дорого в ремонте, если ты, не дай бог, где-нибудь сейчас Тюк его, то начинаются Пляски, надо где-то брать эту раму запчасти, все это собирать, разбирать. Это хм. достаточно посмотреть на цену, и потом желание да. пропадет, когда да? ты видишь рамы во Франции. Слушай, могу сказать так, что, что мне нравится, я всегда в моторе не любил, когда вот это вот все вокруг пытается вокруг тебя как-то упасть, сползти, лямки, еще что-то. То есть вот эта подвеска, но она не под меня отрегулирована. Мне нравится то, что она очень плотненько на мне сидит, с плечей это не, не, не сваливается. А самое главное, я не знаю, как сделана спинка. На всякий случай, чтобы она точно уж не упала. Да. Как сделана спинка, но ну, у меня, так как у меня позвоночник ломанный, мне всегда приятно, вот у меня даже в парашюте есть такая подушечка специальная, которая э, входит в спину и делает такой прогиб правильный. Вот я сейчас стою здесь, и мне что-то так классно входит и делает правильный прогиб. То есть, мне удовольствие держать этот мотор на плечах, реально. Блин, это рекламный ролик какой-то, получается, они обычные. Мы не скажем, что это за мотор. Ссылок в описании тоже не дам. Свяжись с производителем. А то может и дашь. может и дашь. Он собранный. То есть я раму купил в одном месте мотор, с другого места подвеска Подвеска тоже. То есть это полностью собранный комплект. Короче, подвеска клевая, мне нравится. Это я выдержу. Она, ты видишь, в чем преимущество, когда ты разбегаешь, ты можешь большие шаги с ней делать. Ну, она тебя не Сдержит. О! О! Точно! Можешь, Слушай, ты можешь... бежать как хочешь. Глянь это! Э! А, а может я шпагату могу сделать? Нам еще на планере летать, друзья, сегодня. Ну смотрите, я с ним прямо акробатический рок могут могу скакать. Слушай, классно. Жалко, что ветер дует. Можно было полетать сейчас. Мы на нем полетаем. Макс, погнали. Хочешь на тандеме с папой на моторе? Нет. <смех> <смех> а, про, по поводу пара, про этих крыльев Обычно моторное крыло маленького размера чтобы пробивать ветер то есть там жужжать со страшной силой И я например выиграл соревнования в свое время просто за счет того что взял маленького размера параплан и поставил на нее будете смеяться акселератор Вот соревнование в Омске с призом 750 долларов в 98 году как раз после кризиса когда денег нигде не было Я еще ехал в, в Омск на поезде с мотором он пах бензином, матерился весь вагон. Так вот, я выстрогал из куска березы акселератор и повесил его на параплан, потому что увидел в формуле скорость и выиграл. Ну, первый день выиграл, потом все акселераторы выстрогали. Ну, и потом нормально леталось. к чему это я? Про парапланы. Так вот, там был чуть уменьшенной площади параплан. Потом специально начали делать парапланы маленькой площади, там рефлексные, так называемые, профиля, еще куча всего. И все, основная идея, что параплан с мотором должен летать быстро. И это абсолютно логично, потому что если вы хотите посмотреть как можно больше окрестностей и пролететь как можно больше, вам нужен аппарат, который летает быстро. Для обычного параплана то, что он летает быстро, это тоже хорошо, но не всегда, потому что вы набираете в потоке, чем быстрее вы летите, тем быстрее снижается параплан. Поэтому это какой-то компромисс. Но... Идем на парковку. Прошли. Это овчарня. Здесь жили овцы. А сейчас живут куры. Так, в обычной подвеске ты уже можешь отстегнуться и сидеть как на скамейке, как только ты в воду вошел, сразу спрыгнул. А тут ты не можешь отстегнуть нижние, потому что ты на них висишь. Ну, над водой, друзья, летать, это не совсем верно. Я сам летал. Огромный кайф, когда так берешь, так ножкой. Но, был случай веселый, приземлились на водохранилище. И до дна было ровно столько, сколько стропы параплана. Человек погрузился, наступил на дно, вот он на 5 метрах, сверху один параплан болтается. И он спокойно, стоя на дне, с мотором, расстегнув все ленточки и взлетел, э, всплыл. Но полеты над водой, во-первых, не нужно, во-вторых, если уж приходится летать над водой, то я бы советовал категорически спать систему, которая спасает на воде. YouTube мне предложил одно видео. С канала я посмотрел целый целый день на работе я смотрел это видео вечером позвонил игорю и мы договорились и я приехал еще с парамотором еще на моторе мы еще и на моторе зажжем потому что у нас это мечта летать мы летаем на всем осталось метлу освоить до да? петля очень просто делается главное что Скорость. главное разогнаться Скорость. Вот, разгоняемся до скорости 220 километров в час даем ручку на себя ну небольшая невесомость получилась невесомость они все кто со мной летали они знают Оп! ну небольшая совсем и попробуем сейчас другой ракурс Ю-ху! ну как клево да вообще офигенно. и поехали поехали Опа! Невесомость, невесомость, Игорь, невесомость. Ну невесомость вообще это и не положено. Но я тебе невесомость могу сделать сейчас просто отрицательную горку, если хочешь. горку они все там налетали, кроме мамы. Ну что, пошли к кабру снова. Мы проснулись на рассвете. Посмотрите, как ярко светит день рождения, зари, как прекрасен этот мир, посмотри. Ну что, у нас, дайте какое одно из части в этом мире, домик у аэродрома. Большой аэродром расположен вон там, в двух километрах. А это наш маленький аэродром, он расположен, ну сколько до дома, метров 300? Да, да, не больше. 300 метров до аэродрома, до дома. И мы сейчас будем с этого маленького нашего импровизированного аэродрома летать на парамоторе. У нас идеальные условия, практически полный штиль, ну как идеальные, толстому пингвину бежать придется быстро, а так ничего. Ну что, первым нам покажет, как оно летается Володя. Готов? Поехали. Погнали. Пока будут прогревать мотор, я вам так и расскажу эту страшную историю как путешествуют на моторах. Ну, Во-первых, на моторах там по 9-10 по тысяч километров такими прысками проходят. Есть красивейшие путешествия. В общем, штука забавная. Ну, конечно, лететь на ней очень медленно. То есть скорость полета там ну, 40, там, в принципе, там что-то разгоняют на этих рефлексных профилях и так далее до большей скорости. Кетров, наверное, до 60. Но все-таки это, наверное, не для длительных путешествий штука. Но между тем, у меня получился однажды полетик. А мне, нужно было, мне захотелось слетать в гости. Я летал на поле, на парапланах, на скончинке. А нужно было слетать куда-то под Можайск. Я посмотрел 140 километров по прямой. Залил полный бак топлива. Повесил на грудь еще канистру 5-литровую И взлетел. Был красивейший полет. Это был вечер уже после базовых полетов наших свободных. Вот Народ пикники на речке ждет, костры какие-то тянутся, ветра сильного нет. Было безумно красиво, но я не рассчитал все-таки время. И где-то в 60 километрах, то есть мне еще час было тарахтеть, до точки, где мне нужно было приземлиться, у меня, у меня застигла ночь. То есть пошли сумерки, я понял, что сейчас будет ну, совсем темно, а в темноте-то я, как я приземлюсь-то? Я решил пойти на посадку, но я опоздал немножко со временем и... Получилось так, что я приземляюсь уже практически в полной темноте. Я увидел костры, люди жгут, и понял, что ну, в конце концов там есть люди, если что, они мне помогут. И зашел на посадку на поле, как мне казалось, вроде как все хорошо-хорошо. И вот я делаю выравнивание, и вокруг кресты-кресты-кресты. Сел на кладбище, друзья. Вот это смешно, но факт. А рядом, рядом с этим кладбищем в лесочке местные ребята отмечали последний день, там что-то там лето, ну что-то в таком роде, в общем, большая, большой праздник, с кучей народу, весело, я им, по-моему, костер у них не горел, я развернул мотор, завел, дунул им струей воздуха в костер, все разгорелось, в общем, я был там хитом этого праздника, меня накормили, чаем напоили, и только чаем, и уложили спать, я проснулся в 6 утра от того, что начал накрапывать дождь, я говорю, ребята, быстренько, потому что я очень намокнул, мне помогли разложить купол, я взлетел, Улетел и практически долетел до цели В трех километрах от нужной точки у меня кончился бензин Я приземлился на поле и пешком с этим парапланом, с мешком дошел Вот Такое было путешествие Помимо съемки моторного ролика я вам еще и байк всяких натравлю Я думаю, что это тоже многим интересно будет Правильно разложенное крыло, друзья, это действительно залог успеха и, знаете, бывает так вот, часто это бывает как раз зимой, ты ходишь по этому сугробу, по самую, ну, эту вот, вот, и раскладываешь этот параплан, пробиваешь себе тоннель в снегу, и вот уже все разложился, и вот поленился там какую-то льдинку вытащить из тропы, и так, э -э -э, побежал, и все, и взлет по новой, потому что льдинка зацепилась, связала три стропы, Крыло наполнилось неровно, в общем, или там вообще завязка какой-то ушло. Поэтому грамотная подготовка к старту – это половина успеха. Значит, одна из байк – это мое участие в омских соревнованиях, что-то там в районе 2001 год, что ли. Я там третье место занял. До этого занял первое, потом занял третье, а потом в следующий год опять первое. Так вот, в том году мне не повезло, третье место было потому, что я сломал три мотора. Не потому, что я такой тупой. Хотя, и, может, это тоже. А, в первом моторе накрылся движок, во втором моторе а, у меня ручка газа засунулась. Вот, вот эта ручка, сейчас вам покажу. Была длиннее, чем нужно. Мотор был фирмы Adventure. И вот так вот она пролезла. И вот туда винт. И, в общем, как говорит мой учитель Клаус Шит в общем, я нашел как, какой-то способ засунуть вот это управление двигателем в непосредственном двигатель. И было так, хорошо! И как раз как в фильмах про терминатор, вы наверное, видели, там руку отрывает этому терминатору, и я тоже так смотрю, у меня там вот эти сухожилия, ну не сухожилия, провода торчат, Два ну, ассоциации-то вот эти сухожилия, руки, вены, кровь, и провода красные, и у меня пер вот первое мгновение, первые там миллисекунды, я думаю, руку оторвало, потом фу, фу, ручку оторвало, мотор завис на средних оборотах и не было никакой возможности ничего с ним сделать. Я пошел на посадку, ну, обороты были средние, но меньше минимума, я еще пролетел пару километров, думаю, там все-таки очки, соревнования, и зашел на посадку. Приземляюсь, и такой ветер дурацкий, что вот крыло не смог я так, чтобы оно упало где-то сзади, оно тупо начало падать на меня. И я понимаю, и я не понимаю, что делать, я думаю, ну как что-то надо делать, делать-то что-то надо, а два дня назад отрубила палец нашему одному пилоту, и на поле сделали... Операцию, он что-то там полез регулировать, в полете ему там надо было на карбюраторе подрегулировать, он полез и попал пальцем в винт и бах-бах-бах и все. Ну, починили. Не делать так никогда. Поэтому я, я вот на, на вот этом, в этой истории, что все страшно, но в этот момент падает на меня параплан, и я слышу, как винтом его шинкует. Так. И я как-то так аккуратно засунул руку все-таки за двигатель, оторвал пучок проводов, соответственно, видимо, один нужный, мотор заглох. И дальше набежало огромное количество таких чумажих детей. Э, не знаю, какую-то печку разбирали, реально выглядели, как дети презвизорные, на самом деле, очень хорошие дети. И они, дяденька, дяденька, можно от вас вот эти лоскуточки собрать? Я говорю, берите, дети, конечно. И они набрали, значит, целый мешок этих лоскуточков, и в этот момент место проклятое было. В этот момент над местом этим пролетает мой друг Богданов, и у него встает движок, рассыпается подшипник. Вот плюс-минус там 500 метров, бац, и он тоже там как сбили, и дети там, ой, еще один падает. туда прибегают, значит, показывают ему вот эти лыскуточки, а вот, вот что от вашего друга осталось. И он буратся, Волков, Волков, ты живой? Я говорю, ты живой, давай собирать банатки, гроза подходит. В этот момент подошла гроза, еще один наш пилот сел на вынужденную, и потом после грозы бабушка нашел бабушку, которая запускала ему мотор, <смех> бабушка помогала запускать мотор, <смех> он взлетел с этого поля с пахоты, <смех> но меньше всего повезло еще нашему одному другу, точнее, наверное, больше всего, он таки с, э, до грозы долететь успел до аэродрома, но попал в шквал, и в шквал его тащил к ртушу. он не знает, как остановиться, потому что он там клеванты тянул, он там все, все, все что мог делать, все, что перепробовал, но шквал очень сильно тянет, и Какая-то небольшая куча серенькая чего-то там. И он думает, сейчас вот эта вот горочка меня, может, на горочке остановит. И он с разгона в эту горочку врезается, он по земле едет. А моторы были еще с такими вот. Сейчас видите здесь рога, вот, которые передают нагрузку. Ну, по сути, получается, балансир такой. Между парапланом, вот тут параплан, тут пилот. Все это вот, развесовочку дают правильную. А тогда были вот такие вот рога. Вот так они торчались, рога. Ими вечно вот этот шлем страдал от этих рогов парашют обязательно штука парашют. и вот этими рогами пилот входит в кучу с навозом то есть это была огромная куча складывали куда навоз он туда чпок, и там заикарился и как он сказал друзья я так ни разу в жизни не радовался дерьму. так что, если уж дерьмо случалось то вот в таком позитивном смысле так а теперь парашют а зеркало то зачем подожди ну для бензина а, друзья, смотрите, самый простой способ посмотреть, сколько у вас топлива. О, <с conversation> гениально! Ген... Я, я, я забыл, у меня было такое же, Это как раз на соревновании, когда летали, мы брали такие зеркальца. Мне как раз подарили пудреницу. Не подумайте, плохого Вы, обо мне, готов? удобную. Да, готов? Одел парашют, потому что потом спиральку прокручу. Шлем застегни. Крыло поднимаюсь очень хорошо угу. поэтому первый рывок без мотора можно чуть, чуть прогазовать чтобы создать поток потом начинаешь тянуть как оно начинает подниматься может добавлять газу и, и как оно поднялось чуть-чуть притормозить и пошел про парашют что-нибудь скажешь парашют не надо никогда использовать всю жизнь пролетать с парашютом но не использовать друзья ваш ваш так сказать мечтатель летать а использовал да. парашют три раза три раза я на парашюте сделаю об этом отдельный ролик и все, все три раза по боевому. Один... А, четыре раза. Один раз наверное, на одну дубе прыгал, но это было больно. Потому что я на посадке подскользнулся на России и шлепнулся задницей. Больно. Потому что на склон сел. Это было на Юцеп. Проверка двигателя перед взлетом. Проказовывает мотор. О, слушайте, как, как быстро. Я даже ничего подумать не успел. Ура! Ну, такой боковой момент чувствуется, надо будет это учесть. Почему вот так бок мотор немножко идет? Это реактивный момент двигателя. Надо, кстати, узнать, какого правого вращения линта или левого так крутит. Потому что от этого зависит, куда он будет спираль крутить. Немножечко лихачит, на камеру работает. Вот на самом деле, друзья, вот так спилотировать нужно все-таки... Тут уж я могу честно сказать, что я вас таким не порадую. Я такое умел делать. Но это было 10 лет назад. Мы крутили на моторе вот эти виражи так, что можно было коснуться ухом земли, почертить по земле. Ты несешься, у тебя мотор э, в, в этом метре, трава скачет. В общем, круто. Но вы бы знали, сколько было достаточно серьезных травм тоже по этой же причине. Чихнул мотор, касание рамой земли, трак-бабах и... Не надо так. Оно вот так, как он, чуть-чуточку, вот, чуть-чуточку, и причем видели, что все-таки крутил с запасом. Ой, что творит? Что творит, посмотрите? Зря я сказал, что он закончил. Прям Жужжит. Звук даже такой интересный. Но это звук от крыла. То есть крыло высоконагруженое. Рефлексные профили все такое. Я на таком даже не летал ни разу еще. Ну чистой воды Карлсон. А, мы вчера, мы вчера мультик про Карсона как раз посмотрели, тематически, очень, очень позитивный мультик. Я недавно, года два его не смотрел, так вообще мой любимый мультфильм. Слушайте, ну классный герой, позитивный, веселый, гегей, в общем наш, да, чувак. Так, по-моему, посадка, друзья. Оп, торможение, оп, пару шажочков. Ну, видите, при этом я вам честно скажу, полный стиль. Вот вы можете посмотреть на колдун, который изображает состояние мужчины в плохом настроении вот гляньте вот все zero с воздушными шарами было веселее берешь так его крылышком чпунь и вокруг него ну это были годы когда еще все было можно когда было меньше сертификации больше и больше настоящие личный метод летать какого который мы так любим и каким-то чудом дожили до таких седых лет практически. Так, но ну теперь я, друзья, вот теперь настал мой течеред. Посмотрим, что с этого выйдет.